Пятерых я услышала на одном из YouTube-каналов о путешествиях и внесла их в план нашего очередного путешествия по Греции. Теперь делюсь с вами своими впечатлениями и эмоциями. Этот прекрасный вид со двора дома, в котором мы снимали квартиру на первом этаже. Квартира с двумя спальнями хорошо оборудована. Цена 62 евро. Итак, «метеоры» в переводе с греческого означает «парящие в воздухе». Говорят, что скалы образовались более 60 миллионов лет назад. Потом пришел монах Афанасий и построил самый большой монастырь в метеорах, который сохранился до нашего времени. И называется он «Гранд-метеоры». Но сегодня он закрыт, и мы туда не попадем. Затем прибыл монах Марлам и построил рядом... Тоже хороший большой монастырь вот сюда мы в общем-то сейчас и отправимся монастырь святого варлама располагается на вершине одной из самых крутых и высоких метеорских скал Мы поднялись в монастырь Святого Ралама. Туман сгустился и превратился в белое молоко. повысить Территория. для вина. Полезная информация. Монастырь Верлама закрыт по пятницам, и здесь соблюдается дресс-код. Женщины надлежит быть в юбке. Юбки можно взять на входе. Хорошо. Я тут тебя снимаю, и вас все на меня посмотри, и тебя улыбнись. Ура! Закончили осмотр Святого Варлама. Это очень красиво. Второй монастырь, который мы посетили в этот пасмурный день, это монастырь русану или Русанов. Он весь утопает в цветах. Где женщины? Там и цветы. Даже монастыри. 餐廳來得及吧餐廳 Вот видите, в нашем отеле отдыхали. Отель очень убогий. маленький, с такой стремненькой картинкой, в стиле, типа паук. Ну и так все очень. Сегодня 25 сентября, солнечный день, и мы отправились опять в монастыри Метеоры. Сегодня мы снова едем по той же самой дороге, по которой поднимались вчера в монастырь Святого Варлаама. Но сегодня она просто прекрасная. Небо синее, скалы темные, зелень зеленая, яркая, сочная. И все так красиво и радует глаз что эту дорогу я снимала практически все время. Коробкаемся по ступеням к святому Николаю. Ху! Водички набрала? Лестница из нескольких, из многих ступеней. Мы идем. Чудо. Чудо. Ola, kto na masie? Tak. Tak, tak, wstanie to. Powstaje, nie? Jeden, dwa. Tak. Tak, wstanie, ty eh? tak. Мы на смотровой площадке монастыря Святого Николая. Здесь ветрено, поэтому я все, что записывала, удалила. Виды прекрасные, как вы сами видите. Дул захватывает от этой красоты. И люди здесь живут, работают и молятся. Мы это видели. Как вы видите, народу не очень много. Нам с этим очень повезло в монастыре Святого Николая и удалось снять много интересных и красивых кадров без толпочки, а просто наслаждаясь с удовольствием. Мы покидаем монастырь Святого Николая с чистым сердцем и с легкой душой. Прекрасные картины природы не отпускают, и все время хочется снимать, снимать и снимать, хотя нас нет уже очень много. Мы покинули монастырь Святого Николая и отправились на выезд из города – по дороге мы увидели необустроенную смотровую площадку и остановились. Туда автобусами подвозили людей. И действительно, тут были прекрасные виды. Но снять что-то было довольно сложно. Люди ждали, пока освободится хорошая точка для съемок, постоянно толкали друг друга, и мы быстро закруглились. Не каждый может сфотографироваться там, где стоит эта девушка в белом платье. Под ней бездна. И стоит ли так рисковать? Мы тоже сделали свое селфи на память, и оно останется с нами надолго. Мы не посетили еще три монастыря, и обязательно вернемся сюда. Полюбуемся этими красотами, посидим на закате. Хотелось бы в одиночестве помечтать, помолиться, посмотреть Назарева. Это так здорово. Так что же такое метеоры? Чем они так привлекают этих людей? Метеоры, на мой взгляд, это эйфория свободы и полета. Это восторг и страх. Здесь души расправляют крылья и устремляются ввысь, как птицы. И им так трудно вернуться обратно.